Пурпурный ланас. Пурпурный ланас. я долбаю. Здорово. Ну... Как ты? С 1 апреля тебя, с днем смеха. Желаю тебе позитивного настроения и хороших выходных. Ну а сегодня я решил немного повеселиться, прикупить себе недавно добавленный в последней обнове Deolanos и вложить в него порядка 10 миллионов рублей, чтобы конкретно так его заколхозить. Да и вообще мне интересно посмотреть, на что способен отечественный автомобиль. Люди, которые его делают, отечественные. Я... Отечественный. Покупаем от... Отечественная нас за 285 тысяч рублей и отправляемся делать полный фарш на новый остров. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барви rp которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Удачи! Приехав на новый остров, первым делом я отправился поставить на него full пятый стейдж. Чипуем его по полному и нам все это дело обойдется почти аж в 5 миллионов рублей. Стоит ли оно того, конечно же, я думаю, ты решишь сам для себя, когда в конце я покажу тебе, на что он способен именно при full пятом стейдже. После чего прямо тут же мы с тобой отправляемся в детайлинг-центр, где конкретно такие и заколхозим его внешку. Хочу сказать, что разработчики Барви довольно большое внимание уделили в этом обновлении тюнингу Lanos, и ведь вариативности его обвесов здесь реально немало. Я думаю, ты собрать можешь себе какой-нибудь из него лютый спортка. Ну а самое главное, все это дело стоит довольно недорого, в отличие от той же чиповки. Закончив с обвесами, мы с тобой отправляемся здесь же в покрасочную, чтобы установить какой-нибудь лютый винил и затонировать наш Ланос. И так как мы с тобой делаем далеко не серьезный автомобиль, а для того, чтобы просто поднять себе настроение, я не придумал ничего лучше, как сделать именно пурпурный Ланос. Вот такой вот винил, вот такой вот почти непрозрачный фиолетовый тонер. Ну и, конечно же, куда без него? Него радужный неон чтобы дарить тебе радужное настроение зачем я все это делаю не спрашивай мне честно говоря просто-напросто некуда девать уже день со внешкой, я решил что нам пора поставить себе какие-нибудь крутые диски отправляемся в шиномонтаж здесь у нас также с тобой огромное количество разных дисков я думаю что больше всего сюда подходят именно вот эти и самое главное что их можно будет еще и подкрасить также в фиолетовый цвет возвращаемся в покрасочную и продаем нашим дискам также еще еще больше позитивного настроения. Не забываем посетить развал, где мы с тобой займемся нашей подвеской, максимально занижаем наш нас увеличиваем его колеса, ну и конечно же делаем выпад этих колес. В конце концов у нас с тобой получается вот такой вот лютый, как ты любишь говорить, колхозный нас который еще совсем недавно стоил буквально 285 тысяч рублей. Я в него вложил порядка 10 миллионов рублей. Сколько стоить будет сейчас, этот deolanus если попытаться его кому-нибудь продать я даже честно говоря не знаю попробуй именно ты оценить сам этот автомобиль в его нынешнем состоянии за сколько его можно продать на бу рынке и напиши об этом в комментариях я с удовольствием ознакомлюсь за сколько ты бы сам готов был бы купить данный deolanus и за сколько ты бы смог бы его продать на был я тебе уже и сказал у меня денег дохрена на девятом сервере куда девать их я уже честно говоря не знаю у меня есть абсолютно все и для меня спустить вот так вот 10 мультов буквально за 20 минут, ну, не составит какого-то особого труда, и я не понесу каких-то серьезных потерь за это. Тебе же, конечно же, я делать это не советую. Если уже вкладывать такие большие деньги, то лучше в какую-нибудь реально крутую дорогую тачку, ну, или в твою любимую тачку, которую ты реально берешь для себя, чтобы ездить на ней, я не знаю, там, полгода-год, и не планируешь вообще ее продавать в будущем. Потому что в плане перепродажи тебе никогда в жизни не окупится такой дорогой тюни что я могу сказать по поводу чиповки по поводу пятого стейджа на ланасе стоит ли он своих 5 миллионов то конечно же нет. да он стал быстрее да у него стали лучше тормоза но при всем при этом он стал абсолютно неустойчивым на дороге ты будешь ехать на данной тачке будто ты на гидравлике Это прекрасный автомобиль для того чтобы на нем отплясывать под какой-нибудь бодрый трек но совершенно не для быстрой езды Короче говоря вот так вот мы с тобой сегодня повеселились как я тебе уже сказал я уже просто на просто не знаю, куда девать не деньги. Если тебе будет заходить такое, то возможно мы переведем все это в какую-нибудь полноценную рубрику, где я буду закупать тачки, колхозить и вкладывать миллионы. А потом мы какие-нибудь также будем снимать с этими тачками видосики, а возможно даже будем их разыгрывать. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!